Всем привет! Сейчас, как никогда, мир меняется очень быстро, особенно в сфере гаджетов. Только вчера купил новенький флагман, а сегодня он уже устарел. Поэтому важно быть в курсе всех новинок. Сегодня вы увидите мой список лучших новинок в мире смартфонов. BV9600 PRO этот производитель специализируется на защищенных смартфонах, поэтому защиту можно назвать первым плюсом устройства. Помимо стандартного и распространенного стандарта IP68, защита от воды и пыли. Здесь еще есть военный стандарт с замороченным названием MIL 810G. Нужно наколоть орехов? Не проблема. Берем BV9600. Производитель обещает полную защиту от падения с высоты до 1,8 метра. То есть, если вы не баскетболист с ростом 230 см, то падение смартфона с высоты вашего роста будет для него безопасно. Лишь бы не на ногу, а то может быть опасно для вас. Вторым достоинством BV9600 является большая батарейка на 5580 мАч. Забудьте про ежедневные зарядки как про страшный сон. Более 13 часов игр, 27 часов воспроизведения видео или все 40 часов в режиме разговора. Для BV9600 это не фантастика, это реальность. Ну а если смартфон все же нужно зарядить, то сделать это проще простого. Кладем аппарат на площадку с беспроводной зарядкой стандарта Чи и все. Что еще есть у смартфона? Современный мощный и энергоэффективный процессор Mediatek Helio P60. Сдвоенная 16 и плюс 8 мегапиксельная основная камера с модулем S5K3P от Sony во главе. Крутая 8-мегапиксельная фронтальная камера на 8 мегапикселей. С памятью тоже полный порядок. 6 гигабайт оперативки и накопитель на 128 гигабайт с возможностью расширения microsd sd карты до 256 гигабайт. Нельзя не рассказать про наличие NFC с поддержкой платежной системы Google Pay. Кошелек можно оставить дома. Цена, конечно, не копеечная, но это неудивительно, учитывая такой набор характеристик и функций. Брать можно и нужно, ведь в смартфоне есть все. Ссылка в описании. LG V40Sync Южнокорейская компания LG всегда составляет достойную конкуренцию а брендом Так и новый флагман V40Sync придется по душе любителям фотоэкспериментов. Новый V40 имеет диагональ дисплея в 6,5 дюймов, Snapdragon 845 и 5 камер, три из которых находятся на тыльной панели. Сканер отпечатков пальцев находится также сзади, но есть и большая радость для любителей послушать музыку, так как в смартфоне присутствует вход мини-джек, что является редкостью среди современных флагманов. За новинку в LG хотят получить 900 долларов. Vivo Nex Китайская компания Vivo громко заявила о себе на весь мир лишь в этом году, став официальным спонсором Чемпионата мира по футболу в России но еще больше шуму навел их смартфон Vivo Nex. Это настоящий безрамочник этого года. Дисплей составляет рекордные 6,6 дюймов, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран смартфона, 8 гигов оперативки, топовый процессор на снэпе, выезжающая фронтальная камера. Единственным недостатком можно назвать только отсутствие NFC. Смартфон на данный момент продается за 650 долларов. дуджи с 80 Смартфон Doogee S80 является, пожалуй, самым защищенным телефоном этого года. Помимо стандарта IP68, телефон соответствует военному стандарту защищенности и встроенную рацию. Кроме всего прочего, данный аппарат обладает всем, что нужно даже самому требовательному юзеру. Здесь вам и NFC, и беспроводная зарядка, а также сканер отпечатков пальцев, двойная основная камера и 6 гигов оперативки на борту. А с аккумулятором на 10 тысяч миллиампер вы забудете о зарядке своего телефона в конце каждого рабочего дня. Цена гаджета составляет почти 500 долларов. Samsung Galaxy A9. Неожиданно для всех Samsung представили первый в мире телефон с четырьмя камерами на тыльной стороне. Galaxy A9. Телефон несет на своем борту 6 гигов оперативной памяти и аж 128 встроенной. К тому же это один из немногих гаджетов Samsung, оснащенный процессором от Qualcomm. Также в A9 присутствует USB Type-C и NFC, что есть далеко не в каждом смартфоне среднего ценового сегмента. Купить же данный девайс можно за 500 долларов. Кстати, пишите в комментариях, сколько будет камер в смартфонах уже в следующем году. Хаббл фон. Вдохновленная космическим телескопом «Хаббл» компания Turing Phone на пресс-релизе представила необычный смартфон «Хабблфон» всего с одной камерой и аж тремя экранами. Одна часть смартфона соединяется с другой с помощью специального шарнира, а камера гаджета имеет 16-кратное оптическое увеличение без потери качества. К тому же на борту телефона будут самые топовые характеристики – два Full HD и 1 4K дисплей. Телефон планируется к выходу уже летом 2020 года. Ставьте лайк, если такой дизайн вам по душе. Предварительная же цена за данный аппарат озвучена в 2500 долларов. Sony Xperia XZ3 Достойным продолжением линейки Sony Xperia стал XZ3. В этой модели японцы решили уйти от многолетнего дизайнерского решения в своих смартфонах. Так, XZ3 стал первым в линейке с закругленными краями и OLED-матрицей. Из особенностей аппарата ⁇ поддержка беспроводной зарядки, наличие NFC, камера с возможностью невероятного слоумов в 960 FPS, чего нет ни в одном флагмане этого года. Также приятным бонусом будет Always On Display и еще много эксклюзивных плюшек от Sony. В общем, ценителям бренда все очень понравится. Цена же флагмана от Sony составляет 900 долларов. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы в числе первых узнавать о самых интересных вещах и явлениях нашего мира. До скорых встреч. Пока.